Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы рады вас приветствовать на нашей очередной встрече с интересным человеком, с руководителем. Ну, я сейчас представлю отдельно, да, это не важно. Я хотел бы прежде всего нашим зрителям сейчас вот что объяснить. Друзья мои, мы стараемся для вас... Выбирать самые актуальные, самые интересные проекты из мира криптоэкономики, криптовалют, интересных вообще в принципе бизнес-процессов. И, естественно, мы этих людей приглашаем на встречу, чтобы все наше сообщество с ними знакомилось. И сегодня у нас в гостях человек, с которым мы уже давно знакомы, потому что он был у нас в гостях и на Гуру форуме, в Минске и вот в очередной раз мы его пригласили. Этого человека очень многие люди и этот проект многие наши участники знают, потому что именно они поделились нашим сообществом своими токенами. И вот настал момент, когда сегодня у вас есть возможность разобраться более детальнее, что же это за идея, что же это за проект, в чем его особенности, какие перспективы, задать вопросы непосредственно напрямую человеку, который развивает, продвигает и, скажем так, создает да, данное детище. Ну, давайте я вам представлю, у нас сегодня в гостях Серж Поляков, это SEO проекта For Art Technologies в Западной и Восточной Европе. Серж, добрый вечер, спасибо, что сегодня к нам пришли. Сергей, добрый вечер, большое спасибо за такое красивое вступление, Вы действительно знакомы, было очень приятно, было очень полезно и встретиться с вами, участвовать в мероприятиях. Мы очень рады иметь вас как, как адвайзеров, как компанию и комьюнити, сообщество, которое действительно разбирается, понимает и имеет потребность узнать что-то большее и, и приглашает Таких, как нас, обсудить и объяснить, может быть, новые проекты, которые связаны с криптовалютой, которые связаны с блокчейном. Еще раз большое спасибо. Я, да, я ага. попытаюсь как бы попытаюсь рассказать, может быть, будут какие-то вопросы. И в принципе очень буду рад, если наша сегодняшняя встреча будет проходить как более как диалог, чем как монолог. То есть для того, чтобы разобраться, у нас есть, конечно, уже работает и, и, и СМИ на нас и есть агентства, которые помогают нас. У нас есть прекрасная страница, которая э, может на, на трех, на четырех языках объяснить любому, в принципе, досконально нашем продукте. Но э, это в себе вопрос времени. Время мы знаем, это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому я предлагаю э, и даю свое время э, в ваши Ваше распоряжение в комьюнити Изи для того, чтобы э, сэкономить ваше время и, может быть, выявить действительно те USP, те главные моменты, те важные для вас, чтобы э, для одного или другого сделать правильное решение или помочь э, разобраться даже просто в нашей тематике. Поэтому буду рад э, многочисленным вопросам. Я думаю, вопросы сегодня будут. Я сегодня вопросами вас, наверное, точно замучу. Серж, ну, давайте начнем тогда с самого интересного. В чем же ваша основная, скажем так, главная идея, в чем ее революционность и в чем ее, скажем так, ну, знаете, как говорится, это все гениальное просто. Вот расскажите с первоисточника, с основной коренной идеи, в чем заключается идея «For Ответ может быть очень короткий, но так как у нас есть чуть-чуть эфирного времени, попытаюсь э, объяснить и рассказать откуда, почему и, и как это все произошло. На самом деле, э, один из соучредителей является, он же и указан white paper, с удовольствием, с удовольствием предлагаю почитать и, и посмотреть этот white paper. Более 15 лет он занимается искусством. Что значит искусство? Это не только коллекционирование, но это и продажа, и купля, и предоставление разных услуг и так далее. И история этого всего, всего проекта началась тогда, когда мы сами столкнулись с первыми сложностями. Притом эти сложности они выражаются не только во времени, но и в финансах. Для того, чтобы это было просто понятнее, я, я люблю как бы, общаться, можно сказать, чуть-чуть даже как бы, плакативно, но чтобы это было понятнее и, и не грузить людей. Но, с другой стороны, чуть-чуть в картинках, чтобы мы представили вот такой кейс, такой продукт, и потом я объясню на фоне этого кейса, что на самом деле мы решили. Такая ситуация. Мы… Имеем больше, чем 1600 работ в нашей коллекции, куда входят и Кандинские, и Малевичи и так далее. То есть очень признанные, интересные и действительно шедевры. И один из музеев, или один из, можно сказать, это был вернисаж в, в Мальме, то есть это в Скандинавии, Запросил у нас картины Энди Ворхола. Наверное, каждый уже видел или знает, о чем я говорю. Это Марлин Монро. Есть такие, скажем, плакативные вещи. Это в разных цветах, в разных ракурсах. Мы имеем одну из самых больших коллекций, которые поочередно как бы от там, 21 до 31 номера они пронумерованы То есть это значительная коллекция по моему в частных, у частных лиц нету больше коллекции, чем у нас Музей есть и так далее. Был Вернистаж, они нас пригласили и попросили предоставить вот эти 10 работ для аудитории. Значит, вкратце объясняю, как работает мир или как, как происходят вот эти транзакции в мире искусств. Естественно, заказчик, то есть это мероприятие, он и оплачивает как бы, эту всю ситуацию. Планировалось это за больше, чем за 6 месяцев. То есть для меня это была тоже очень интересная такая ситуация, потому что, ну, в принципе, предоставить в Европе, с Швейцарии, в, в какие-нибудь скандинавские страны, картины метр на метр, да, или чуть больше, 10 штук, но не есть большие сложности. То есть у нас есть и DHL, и UPS, и что у нас только нет. Особенно в Европе работает все как по часам. Почему планируют там за 6 месяцев? Ситуация такая. Uh, первое. Чтобы отослать картины, нужно uh, сделать как таковой condition report. Что это значит? Каждый из нас, наверное, уже когда-нибудь снимал, uh, брал машину в прокат, uh, где приходит молодой человек или молодая uh, девушка, которая предоставляет нам акт, где мы делаем uh, крестики, ставим где какие помарочки, где какие... Uh, момент, который нужно учесть, где какие-то повреждения на машине, для того, чтобы когда мы отдаем машину обратно, нам не посчитали это и так далее. Вот приблизительно так это делается и в картинах. Приходит человек, который оценивает ситуацию, то есть он знает, сколько стоит эта картина. Это не секрет, то есть средняя цена картины от 400 до миллиона евро, каждая картина из которых мы предоставляли. То есть сумма довольно высокая была, она там составляла около 6 миллионов. То есть человек приходит и начинает вручную предоставлять эту услугу, где он записывает все, он работает с лупой и, и так далее. И э, при этом это, естественно, фактор времени, это занимает большое вре количество времени, и, естественно, есть такие погрешности, где он что-то может не увидеть или не, не, не учесть и так далее. Но э, это составляет там по времени 10 картин, это было несколько дней. Теперь э, следующий этап, ну, как бы уже все-все понятно, значит, надо вызвать сейчас э, человека или компанию, которая отвезет это в Мальму. Значит, вызывают э, специального экспедитора, который занимается именно искусством, который говорит, да, без проблем, но надо подождать, может быть, 2-3 месяца. Тут возникает вопрос, почему? Потому что... Компании, которые занимаются такими услугами, они как э, таково страхуют не каждую картину или каждое, э, каждый объект, а ст э, страхование происходит именно объекта, в котором перевозят. То есть у него страховка на там, 20 миллионов евро, и, естественно, он должен набить полный свой фургончик или машину для того, чтобы оправдать затраты годовые затраты на, на страховку. Это происходит там, в течение двух месяцев. Загружаются эти картины и присылаются эти картины опять в ма к месту назначения, то есть в Мальме. В Мальме происходит следующее. Эти картины открываются, приглашается человек, который также проверяет их, то есть нету ли каких-то повреждений в, по, по мере, а, там, или в, в, в момент доставки, нету никаких то повреждений, которые возникли а, после или во время а, логистики и так далее. После этого вывешиваются картины, проходят две недели после выставки, уже мы, мы по времени уже где-то около шести месяцев, и тот же самый процесс, процесс идет обратно. Опять приходит человек, опять он запаковывает это, опять акт передачи, опять привозят нам картины. Картины, и когда к нам привозят картины, мы, естественно, должны удостовериться, что они в том же самом состоянии, которое мы отдали. Вот эта вся ситуация длится 6 месяцев, при этом присутствуют минимум три игрока рынка, то есть это страховщики, это логистика и это человек, который делает таковой condition report, то есть документирует состояние картины. Три игрока. И плюс, естественно, тут не продавец и не покупатель, а тут владелец и, скажем, тот, кто берет на пользование. Мы берем 6 месяцев и затраты около 10 тысяч евро. И вот тут возникает, возникла самая большая проблема. Что на самом деле можно улучшить, как можно улучшить, почему это так? И как любой, мы будем говорить, это стартап, это модные слова – стартап для меня и, и в принципе как, как оно как это озвучивает это что-то не обязательно новое в плане технологии, а это что-то что оптимизирует процесс и мы начали оптимизировать процесс и думали как мы можем сделать так чтобы это было дешевле и чтобы это было естественно по времени короче где мы можем и что мы можем сделать и вот в связи с этим брейн стормингом и с тем что мы это делали мы действительно нашли очень много возможностей, как можно модифицировать, как можно оптимировать эти процессы. Но столкнулись с одной вещью, и столкнулись с вещью технологическим аспектом, который э, повлек за собой вообще все, что мы на сегодняшний день сделали, и что мы имеем. И тут одна, один такой фактор. Как это все документировать, куда это помещать, как это заверять, потому что мы имеем дело с очень дорогими э, вещами – и как избежать еще дополнительных э, э, затрат, колоссальных, которые как нотариат, э, как э, акционатор и так далее. И при этом, при всем еще и, еще и э, уменьшить или, скажем, э, сэкономить не только деньги, но и время. И тут возник вопрос, как это можно сделать. И мы пришли, я не буду всю историю рассказывать, но я думаю, не хватит эфирного времени, к теме блокчейн. Децентрализованная система, мы можем скомбинировать наш продукт с блокчейном это и так далее, и тому подобное. Все понимают, что такое блокчейн, и тут начался, естественно, уже подбор и, как мы говорим, ресерч, который мы делали конкурентов. На рынке искусства именно в блокчейне есть 3-4-5 передовых компаний, которые занимаются именно таким вопросом. Они занимаются тем, что они берут провинансы, то есть историю картин и так далее и тому подобное, публикуют это и предоставляют это всем, как децентрализованное, скажем, хранилище на блокчейне. То есть документ какой-то и так далее. Но тут возник одна самая большая проблема. Как человек может удостовериться, что этот документ, эта картина, она действительно реальная, и та, о которой мы говорили в тот момент, а не та, которая может быть подменена и так далее. И вот это звено, которое соединяет физически, физически картину да, или какой-то объект с документом, его не существовало. И мы начали думать, как это можно сделать. Естественно, нам нужно есть спектральные анализы есть и так далее, но это все, опять же, нужно удостоверить, это нужно как-то подписать, это в тот момент нужно сделать какой-то кем-то, опять же, человек, нужно сделать какой-то, создать документ и так далее. И это все должно быть мобильно. Мы крутили, вертели, как, как говорится, и спектральный анализ происходит, в, скажем, мы, в, в комнатах или в помещениях, которые приблизительно там 50-60 квадратных метров, потому что это как рентген и так далее. Мы понимаем, что мобильно это, это не, не, не есть тот, то, что мы хотели сделать. И начали, естественно, думать о том, что такое мобильно, как мы можем это сделать мобильно. Не у каждого фотоаппарат и так далее. Пришли к очень простому решению. Самое мобильное – это вот что у каждого есть, это наш мобильный телефон. Но тут возник вопрос, а как мы, как мы это вообще можем сделать с мобильным телефоном? То есть у вас можно вот это все провернуть через мобильный телефон? Да. И теперь я вкратце расскажу, как это происходило. Первым, кому мы обратились, мы обратились в компанию «Цайз». Например, Samsung, по-моему, или какая-то из компаний пользуется объективами, то есть камерой в телефоне CISO, один из самых передовых, который сказал, это все классно, все супер, но мы, мы не можем вам помочь. И второй учредитель, который 30 лет сам, самостоятельно, и до этого поколение его родителей и так далее занимались именно страховым бизнесом, в котором… Самые главные игроки бизнеса были технологические предприятия, крупнейшие, там, от тысячи там, или от пяти тысяч человек и дальше. Мы начали смотреть, какие контакты и какие возможности мы можем сделать. И вышли на очень интересную компанию, которая называется Atlantic Sizer. Эта компания принадлежит, чтобы я не рассказывал, всю цепочку, это очень большой холдинг. Которая принадлежит 30% активов этой компании, принадлежит швейцарскому государству. И их, как бы технологии, или то, что они делают, чтобы тоже легче объяснить, все, все вещи, которые мы знаем на банкнотах, то есть все безопасность, система безопасности банкнот, это переливные вот эти все моменты, это штрих-коды и так далее и тому подобное. 90% всего рынка покрывает компания Atlantic Size. 60 банкнот, туда входят и евро, и, и доллар, и швейцарские франки и так далее. Я про рубль и про там, такие вещи точно не знаю, но можно почитать более 60 банкнот. Делают именно они. И когда мы предоставили нашу идею и объяснили, что мы хотим, то произошла такая как бы нелепая ситуация, они вытащили сразу документы, попросили нас подписать NDA. Что такое NDA, это значит документ о разглашении и так далее и тому подобное. Ну, как бы мы не готовы, мы пришли как бы с проектом и с просьбой купить какие-то, можно сказать, э, или, или взять э, их технологии какие-то в пользование, а нам, как бы поднос ставят, э, представляют такой вот документ. То есть они сразу заинтересовались вашим проектом. Они не только сразу они заинтересовались, они, то есть это было так все интересно, сидя за столом, и мы поняли, что или мы что-то не то говорим, или мы как бы что-то преувеличили, преувеличили, или наоборот, наоборот, или мы где-то затронули тему. То есть это было, это нужно было заснять. Чем это заканчивается? Мы подписываем этот NDA, выходит э, главный э, технический директор этого всего концерна и объясняет, что вот эту технологию они 10 лет разрабатывают именно для маленьких устройств, но это не для мобильного телефона, для того, чтобы распознавать э, именно банкноты, как э, фальсифицированные и так далее но пришли к тому выводу, что для них это финансово, не, они не могут это потянуть, это неинтересно, потому что банкнот миллиарды, миллионы, и этот кейс не удался. Но с нашей идеологией, с нашим подходом, с их технологией, мы разработали нечто уникальное, запатентованное, естественно. Мы изобрели приложение, или это, это есть приложение, которое позволяет от редактировать, от, э, отсканировать любую-любую поверхность, любую поверхность э, в том числе и стекло, но в стекле есть э, свои нюансы. И сделать ее, как мы говорим о fingerprint, как отпечаток пальцев, уникальным. То есть каждый отпечаток пальца у человека он уникальный. Что мы делаем? Сама камера, которая там 6 мегапикселей, она не может сделать больше, чем она может сделать, она может отфотографировать. Но само приложение делает уникальную вещь, которая... Э, я вам сейчас не технологически объясню. Она делает э, векторный анализ, то есть берет, э, чтобы это наглядно было понятно, это поверхность, делается сканирование, то есть обычная фотокамеры и раскладывается на, на вектора, на отрезки. Что происходит? То есть мы видим это все двухдимензионально, мы видим одну поверхность, на самом деле любая поверхность имеет какую-то э, ширину или какую какой-то объем. Вот этот объем, он, э, эта технология расширяется, э, отмеряются определенные отрезки, как Виктора, и делают что? Что э, любая поверхность, она уникальная, э, и фиксирует, чтобы любой другой человек, который, опять же, сверил, как мы говорим, матчинг, match, сверил бы эту же самую поверхность, мог бы удостовериться, или это именно та поверхность, которая была отсканирована, или это другая. Пример я даю очень простой. Мы взяли две визитные карточки. То есть мои две визитные карточки, где написано «Серж Поляков», где была сделана в одной типографии. И тут мы, у нас был кейс, мы думали, ну, может быть, не получится, или есть свои сложности. И действительно технология сказала, что карточка один не соответствует карточке 2, 2, потому что так же, как палец левой руки, отправить палец, они не, не соответствуют друг другу. Это уникальный код, который мы построили в связи с тем, что мы уже работаем на блокчейне, считаем эту технологию самой интересной, самой, можно сказать, продвинутой и с самыми большими амбициями и перспективами, мы решили завязать это все на блокчейн. То есть та информация, которую мы фиксируем в этот момент, сканируя любую поверхность, в этом случае у нас картину, мы вместе с каким-то документом, это провинанс, или это, как мы говорим, это история картин, опубликовываем не на странице, не на клауде, не на, как бы на, на где-то, а на блокчейне. То есть децентрализованно и, можно сказать, топ-секьюрт, как мы говорим. Чтоб, чем мы, как мы облегчаем эту ситуацию? Мы облегчаем ситуацию это не только для таких игроков, как покупателей и продавцов, мы обличаем эту ситуацию в этом всем кейсе, который я сказала, для каждого игрока. Нам не нужно больше присылать человека, который будет записывать, за, за, фиксировать какие-то вещи, ломать голову. Он может просто прийти сам, то есть мы его не, не, не нейтрализуем. Он, он, этот профессионал будет приходить с мобильным телефоном, будет делать фотографию, наше приложение уже ему будет говорить, где какие помарки, потому что они знают, какая поверхность была до того. Какая была поверхность до того. Он это будет все фиксировать, предоставлять это самой, скажем, самой широкой аудитории, самой э, блокчейну. И любой другой человек, который потом хочет удостовериться или проверить его животные, сможет опять нажатием кнопки на это же самое изображение искусства, на фотографию, сверить информацию. И вот это, вот это сверение информации, и э, то, что, о чем мы говорим, вот этот меч, он э, не просто уникальный, а и в связи с блокчейном он, э, можно сказать, с, с, самый оптимально застрахованный, но он еще и доступный для всех игроков этого рынка. Этим мы облегчаем, естественно, такую ситуацию, как в связи с смарт-контрактами, как э, страхование. Нам не нужно больше э, присылать человека, который будет страховать свой, свой автомобиль э, и э, ждать 3-4 месяца, пока он набьет полностью объем 20 миллионов, которые застрахованы в его автомобиле. Он может просто опять же нажатием этой кнопки связаться со страховой компанией, которая подключена к нашему сервису, и при помощи смарт-контракта за 2-3-4 секунды получить абсолютно быстро и, и бесплатно э, конкретную цифру, которую нужно будет заплатить для того, чтобы застраховать эту картину. То есть, э, опять же, смарт-контракт – это тоже всем понятно, я не буду углубляться в, в эти все моменты, но раз мы говорим уже о смарт-контрактах, мы говорим о блокчейне, то, естественно, в этой всей системе должен присутствовать что-то, должно присутствовать, кроме уникальной технологии, должно присутствовать еще такой, такой момент, как э, криптовалюта. Это все как бы э, всегда ждут, но наша, наш токен, он utility токен, то есть он токен, который э, связывает нашу технологию с блокчейном, как можно сказать, какая-то синапса, и предоставляет людям, дает людям возможность покупать или приобретать какие-то транзакции или какие-то действия. Ими нельзя расплачиваться, это не биткоин, ребята, это не эфир э, и так далее. Это жетон, который вы получаете как на, на аттракционах, когда вы хотите покататься на машинке, э, даете э, один доллар, и вам дают один чип. И этот чип используется для того, чтобы вставить машинку и покататься на, на этой машинке. Так вот, для этих транзакций нужен э, вот такой чип. Это наш токен, он называется 4 Token, который э, на сегодняшний день и, и в дальнейшем будет э, привязан к определенным э, транзакциям. То есть человек хочет опубликовать свою работу на блокчейне, удостоверить других людей и, и зафиксировать историю этой картины, то, что на сегодняшний день очень тяжело. Эм, как бы э, исторически даже э, понять, зафиксировать раз и навсегда на блокчейне, ему нужно приобрести нашу услугу, а для этого ему нужно купить этот токен. То есть Сержа, рации, да. передаю, для уточнения, смотрите, то есть да. то, что вы рассказали. Это понятно, продавцы, покупатели. Более того, я уверен, что эти технологии безумно заинтересуются музеи, выставки, крупнейшие какие-то коллекционеры, потому что это, ну, это находка. Да. Но у меня так, смотрите, к вам такой вопрос: берем, вот вы сказали, токен, да? обычного, ну, ну какого-то молодого художника. Правильно я понимаю, что историю именно ему, например, да, его картина нужна какой-то. Да. То есть, допустим, я художник, я нарисовал картину, я хочу ее представить сообществу, ну, там, мировому сообществу, заявить о себе. Я через ваше приложение, да, соответственно, эту картину фиксирую, да, на блокчейне, да. и с помощью токенов я, опять же, могу ее... Куда вот как, как это дальше процесс будет выглядеть? Самое главное, в чем мы не заинтересованы, мы не заинтересованы в процессе купли-продажи. То есть мы не заинтересованы для себя, у нас нет никаких комиссионных, и мы не занимаемся этим. Мы предоставляем наши услуги для всех игроков. Это и купля и продавцы, и покупатели, и коллекционеры, и художники, и акцинаторы, и логистики. К компании логистики и страховым, мы предоставляем всем возможность прозрачно, прозрачно работать на этом рынке. То, что на сегодняшний день очень тяжело. Когда художник, молодой художник берет свое, свое детище и говорит, я хочу поделиться этим и хочу это сделать как бы публично и достойно, то на сегодняшний день что, что происходит? Он идет в галерею, говорит, вот моя картина, возьмите, пожалуйста, хотите, в основном это говорят, да, мы берем, на коми, как бы как комиссионную услугу, продадим, продадим, не продадим, не продадим. Но если он хочет опубликовать, он должен создать страницу, которая называется там художник X, опубликовать свою картину, делать рекламу и так далее. То есть пункт один, мы делаем рекламу и будем делать рекламу для нашего приложение пункт второй когда он это делает то которая информация которая открыта для, для всех она еще настолько достоверная что любой человек который заинтересовался например как вы говорите в, в покупке этой картины картины он э, сэкономит очень много времени и денег для того чтобы приобрести именно картину этого художника но раз мы как бы э, говорим уже именно о купле-продаже то тут Именно ценовая политика и процесс купли-продажи – это чисто субъективный, чисто личный момент между покупателем и продавцом. То, что мы предоставляем покупателю – это удостовериться, что это именно та картина, которая была выставлена. Пункт второй, что мы предоставляем – это проделать вот этот провинанс-путь, Удостоверить опять 3, 4, 5, 10 покупателя теоретически, что эта картина прошла именно эти этапы. А для продавца или для в этом случае для художника очень важная вещь, предоставить ему пожизненно и для его потомков и так далее и тому подобное права на его картину. Есть такое понятие, оно всемирное, оно урегулировано, но, к сожалению, оно не работает. Что -то при любой транзакции, Картины, художник или кому эта картина принадлежит э, в, по, по поколению, это может быть какой-то фонд или это семья, при каждой купле-продаже должен получать 5%. При каждой. Для того, чтобы вы понимали, сколько про происходит транзакций в мире по, в год, это приблизительно 39 миллионов. Есть статистика, она официальная. В год 39 миллионов, которая говорит о только одно вещь – когда в системе, в какой-то, это есть там каталоги и так далее, меняется владелец, то есть купля-продаж, 39 миллионов. Притом одна картина может продаваться 2, 3, 5, 6 раз. Поэтому каждый, каждый художник на сегодня... Художник, как художник, при каждой продаже должен 5%. И, естественно, я уверен, это не всегда соблюдается. Никогда практически, конечно. Особенно, особенно в странах, где... Скажем, доля рынка, которая на сегодняшний день, она конкретно сформирована, она конкретно описана, где они, в принципе, так, такие рынки, как Китай, как Россия, они, в принципе, не участвуют в этих долях рынка, к сожалению. Хотя проходят колоссальные суммы, и вот недавно мы только знали, когда продали картину Леонардо да Винчи за 400 миллионов и так далее, и тому подобное. Это одна из самых больших проблем. Рынок составляет сегодня всего искусства 60 миллиардов. Это то, что официально. То, что неофициально, еще 60 миллиардов. На вы, рынке, Простите, я опять да. же, чтобы подумать мне. То есть, получается, вы создали не только инструмент, который позволяет подтвердить картину. Да. Вот на самом деле мой вопрос-то был не о купле-продаже, а именно для художников. Вы создали потрясающий Инструмент, который защитит именно авторские права художника. Его это дальнейшие это так, вот эти вознаграждения 5% и так далее. Да. То, все, если это будет через блокчейн, он будет всегда получать, он будет видеть, где его картина, сколько прошла. И опять же, если это будет реализовано еще через вас приложение, он подключается, еще и получает. То есть это прям... Ну, это это потрясающее изобретение. Это, это называется прозрачность рынка. И эм, для того, что я, я… как бы У меня уже есть 10 э, дальнейших шагов, э, что рассказать и показать, э, лучше, лучше рассказать. Эм, я хочу чуть-чуть вернуться и объяснить, э, в чем была идея. Идея была э, в первую очередь э, создать действительно инструмент, которые позволят э, для всех игроков э, иметь определенные не только возможности, но их уравнять, чтобы не было ничего скрытого, чтобы не было ничего опасного. И самое главное, чтобы сохранялась одна единственная вещь. Я задаю, и мне этот вопрос задавали когда-то, я задаю, кому принадлежат картины? Они принадлежат человечеству. Кому принадлежат картины, которые находятся в Третьяковке, в Лууре? Они принадлежат вам, мне и другим людям. Но, к сожалению, или к счастью для нас, что у нас есть возможность, есть определенные сложности, и они не урегулированы, они неправильные. Столкнулись мы с этим, например, в Германии. Вам я могу рассказать коротко такую, такую проблему. Когда мы встретились и ведем сейчас переговоры с большими как бы, музеями Люксембург, это один из самых первых, как бы регионов, страна, государство, которое сказал, что они хотят дигитализировать с нами все свои картины, и вот буквально через несколько месяцев первые тысячу картин будут дигитализироваться и связаны с нашей технологией, эксклюзивно именно на самом высоком уровне это президент Люксембурга, который встречался с нами. но есть история в Германии, когда мы обратились или к нам обратился бундестаг и сказали вот у нас есть тоже работы интересные такие и очень значительные и знаменитые, то вопрос был а как их можно посмотреть ну часть можно посмотреть в холле, а часть у нас висят в кабинетах наших работников куда ни я, ни вы, никто из нас зайти просто так не может. И вот тут возникает вопрос, ну, на самом деле, как? как? Как это возможно и почему? И почему игра именно с таким достоинством, это достоинство нашего, там, не нашего, вообще всего человечества, почему оно настолько скрыто, настолько темно, настолько непонятно? И возникла эта идея, мы... Сделали. У нас есть уже proof of concept, то есть у нас есть технология, вы можете посмотреть на странице, где конкретно с компанией Atlantic Sizer есть видео, где мы прямо показываем, как это все происходит, для того, чтобы для дальнейших шагов, для людей, которые верят в проект, которые хотят еще больше узнать, или которые даже хотят инвестировать в будущее, я вам могу сказать одну вещь, которая, в принципе, очень ключевая и может быть более... На сегодняшний день более эм, оптимальный для этого разговора, но не рассказать о, о, о продукте я просто не мог, потому что я думаю, что есть люди, которые просто не слышали об этом. Самое главное, самая главная вещь, э, в чем заключается на, на, наш бизнес, это э, не технология, вы знаете, даже не технология, которую мы придумали и которая, наверное, очень сложно ее повторить и так далее, а заключается именно в оптимизации и именно в оптимизации процессов. И я хочу в двух предложениях я вам объясню и э, скажу, что в этом классного, уникального, интересного. На сегодняшний день есть цифры, которые я уже озвучил, и они э, описаны, они утверждены, они прошли действительно через расчетные счета, э, это деньги, открытые суммы, это все, все как бы опубликовано через UBS банк и через другие э, институты. Это 60 миллиардов рынок. Это 39 миллионов транзакций о купле-продаже и это 89 миллионов транзакций, которые связаны просто с искусством. Это страхование, это передвижение и так далее. Это customer, э, э, это condition report, то есть э, акт о состоянии картины и, и так далее и тому подобное. Это все вместе составляет 130 миллионов транзакций, связанных с картиной. И... Для того, чтобы много не гадать, это большой рынок это действительно это очень большой, рынок. большой. Это очень большой рынок. Для того, чтобы не гадать и не думать, а интересно ли эта технология работает, не работает, то э, мы за, задали вопрос э, одним одному из самых больших аудиторских э, специалистов. Э, есть такой специалист Макинзи. Э, ПВЦ, или ПВС, или КПМГ, есть McKinsey, это на мировом рынке известный игрок, который помогает, который внедряет новые технологии и так далее. Они, я задаю на самом деле сейчас этот вопрос аудитории. Как вы думаете, при наличии нашей технологии, при наличии наших возможностей, мы будем исходить из того, что они, они достоверные, они работают, у нас есть proof of concept и так далее. И говоря о рынке, который прозрачный, да, который, он не очень прозрачный, но он, по крайней мере, зафиксирован. 60 миллиардов, и это там, 130 миллионов транзакций. Какую долю рынка вы могли бы себе представить, а вы тут, в принципе, все, которые в этой комьюнити, люди, которые умеют считать и понимают, могли бы представить, с сильной командой, с хорошим продвижением, с хорошим рычагом, например, как Изи-Бизи комьюнити и так далее, может, ли, может э, овладеть компания For Art Technologies? Какой вот просто доля процента этого рынка? Я не говорю сегодня, не говорю, да, я говорю, давайте возьмем бизнес-процесс, говорят, три года, мы возьмем пять лет. Вот э, вопрос аудитории. Сергей, вы можете ответить, можете посмотреть, может, кто-то напишет. Да, сейчас чат мы посмотрим, тут уже у нас и вопросы есть, но да. я думаю, от этого рынка, с учетом того, что как только вы стартанете, будут и конкуренты, это здорово, но все равно быть первым это здорово. Мне кажется, минимум процентов 30-50 точно можно отжать. Это Хорошо. такой вот. Давайте, вы, давайте я упрощу задание. Если это так будет, все, которые сейчас подключены, могут выбрать себе любую, любой автомобиль любого класса. И в течение 24 часов он будет нам и оплачен. Те, которые подключают это слово, это записано. И поэтому как бы, э, это, я, я помог тем, что это очень хорошая информация. Давайте более у, у, у, упрощенный, более такой worst case. Может быть, кто-то предложит еще что-то. Может быть, вы увидите. Ну, тут пишут сейчас 5%. 5%. Сам, давайте возьмем самый худший вариант, какой есть. 5%, 5%, 5% да? 3%. 3 5%. Ну, 3%. Вот, да, Отлично. 5%, Отлично. Отлично. Давайте возьмем самый худший, я слышал, 3%, и еще облегчим эту ситуацию. Наш расчет, у нас бизнес-план, который есть на странице, который можно посчитать, рассчитывает 1%. И не от мирового рынка, а только Европы. Почему Европа? Потому что мы европейцы, и нам ближе всего, и контакты, естественно, не доходят до всех стран. Поэтому я пытаюсь и с русскоговорящими комьюнити, и с Азией, и, и, и с Америкой вступить в какой-то уже диалог. Мы говорим о одном проценте, это бизнес-план, который есть расчет, где каждая копейка, каждый input, каждый output, каждый процент, все просчитано профессионалами, и это не нами, это аудиторскими компаниями. И мы берем Европу. Европа составляет на сегодняшний день приблизительно 35% всего рынка. Так вот для того, чтобы в цифрах было вам интересно, если мы берем 1% всего рынка, а мы понимаем, что будут другие игроки, которые будут нам мешать, и будут люди, которые не захотят этой прозрачности, и люди, которые скажут, нам старый метод э, интересный, мы 99% этих людей убираем, то мы говорим о том, что капитализация нашей компании, или, скажем это не совсем правильно, оборот нашей компании составляет 155 миллионов евро. Притом это по нашему бизнес-плану, можете посмотреть, это не за горами, это 2019 год. Но мы говорим о всемирном, Потоки. Мы говорим о всем мире, и так как я сегодня сейчас озвучили там цифры, даже 3%, я не думаю, что кто-то э, это э, именно написал с тем предлогом, что это только Европа. Если мы говорим о всем мире, то мы говорим о 2,5-5 миллиардах евро, которые будут возможны в течение 4 лет или 3-4 лет осуществиться в нашей компании. Мы говорим о 1-3%. Поэтому, для того, чтобы это было очень интересно, не важно, какая технология на самом деле, и не важно, какая, может быть, глубина этой идеи, важно одно, что на сегодняшний день нету ни одного игрока, и те, которые пытаются делать, они делают только, фиксируют свой, как бы, настрой на фальсификацию и э, подбор, эта информация между фальсификацией и не фальсификацией, хотя не имеет технологии. И тут возникает просто э, вопрос, что, э, зачем это вообще все нужно. Потому что я могу взять любую фотографию, опубликовать ее на блокчейне, сказать, да, ее никто ничего с ней не сделает, но откуда я буду знать, что она достоверная. И вот тут возникает очень простой, э, простая как бы, э, система. Конкуренции нету. Наши эксперты говорят, что следующие конкуренции могут быть не раньше, чем через 5-10 лет. Почему? Технологию делали 10 лет. Да, можно подсмотреть, да, можно сравнить, но это очень большой инпут, это очень большая инвестиция. То есть мы занимаемся этим процессом, а не так, что мы что-то сделали. У нас есть эксперты, которые нас, нас в этом плане... Эм, эм, спонсирует свои информации и своими экспертизами. По Прошу всех посмотреть в дальнейшем, кому интересно на нашей странице, кто сидит в нашем advisor Board Это очень знаменитые, очень э, известные личности в том числе. Так вот, э, вернув э, опять к этой ситуации, то есть 2, 2 миллиарда или 155 миллиард, миллионов и так далее, это тоже может быть несущественно. Существенно то, что мы, как любой стартап, возьмем э, любой бизнес, Facebook, Instagram и так далее. Но потом мы оптимизировали и оптимизируем этот процесс. Нету никого на рынке, который может это на сегодняшний день сделать. Нету никого, который может оптимизировать все процессы. Есть только компании, которые могут один оптимизировать. И тут возникает просто один вопрос к аудитории, ко всем инвесторам, которые... Я сам инвестор. И сам инвестировал в маленькие можно стартапы, то для любого инвестора важны две вещи. Первое ⁇ это storytelling, как говорится, рассказать историю. А второе ⁇ это показать рентабельность и показать возможности. Мы не придумали велосипед и не хотим придумывать велосипед, хотя у нас есть новшество. Мы хотим этот велосипед с четырехугольными колесами сделать с круглыми колесами. Мы хотим обычный паровоз который топится углем, сделать скоростным поездом. У нас для этого есть не идея, и у нас для этого не, есть не просто какая-то вишен, э, как мы говорим, у нас для этого есть уже все. У нас готовый продукт, у нас готовая команда, у нас есть proof of concept, то есть мы подтвердили работу этой команды, у нас есть прекраснейшие, прекраснейшие партнеры и люди, которые верят в нас и опубликовали уже несколько, около 70 статей, в европейских СМИ, мы, мы постепенно переходим, естественно, сейчас и в интернациональные каналы. У нас есть неимоверный опыт в искусстве, надо учесть, что те люди, которые будут заниматься технологией, они не смогут заниматься искусством. То есть у нас есть приблизительно 16 лет опыта в искусстве, и плюс у нас есть уникальная возможность технологии с компанией, которая нас... Нам передала эту технологию, мы являемся владельцами, то есть у нас нет внешних каких-то инвесторов или людей, от которых зависит наш, наш бизнес. И при, при всем при этом мы очень скромно относимся к этому рынку. Мы не загоняем какие-то цифры непонятные, мы говорим о самом минимальном. То есть мы можем говорить о одном проценте, мы можем говорить даже о, о, о, о двух или трех процентах, как нам говорили. то есть я Поэтому я начал э, с того, что если 30 процентов, я еще раз повторю, э, то что до 30-50 процентов, если мы дойдем до... Э, уровня 30 процентов этого рынка то все которые сегодня с нами попрошу написать потом лично в email или в контакт в telegram вместе с адресом и может быть копия паспорта будет перечислена или или будет куплена машина которую каждый из вас пожелает я очень надеюсь очень желаю желаю нам и желаю вам и как бы я думаю, сейчас будут еще какие-то вопросы, может быть. Хотел бы закончить да, на той сейчас ноте, вопросов, что... вопросов Да, сейчас много. Хотел бы закончить много, мой монолог тем, что я готов отвечать, естественно, на вопросы. И э, хочу как бы, объяснить, что э, то, что мы сделали, мы создали просто очень простой, э, как бы не очень просто это очень тяжело бы, мы, мы, мы создали новый Facebook, новый Instagram, новый Amazon, который казалось мне, я думаю, вам, в, как, мы, как мы видим, как они развиваются, что уже круче компаний на этом свете, которые охватили весь мир, и Amazon считается самой богатой компанией мира, или точнее сейчас его учредитель, что этого уже не повторится. Так вот именно с блокчейном, и именно с такими технологиями и с такими возможностями мы сможем написать еще раз историю заново. И один из таких источников из таких проектов – это For Art Technology, в котором вы уже полностью интегрированы как команда и как э, адвайзеры. Э, большое спасибо Анатолию Иле, который предоставляет нам э, эту возможность. Также хотел бы тут еще коротко в эфире сказать. И также вам, Сергей, и всем участникам, которые помогают нам. И жду вопросов теперь. Хорошо. Спасибо. Тогда, Серж, вопрос вот следующий. Ну, тут первые вопрос, они такие приземленные немножечко. Это все возможности для тех, кто как-то связан с картинами. А для нас, для, для владельцев жетонов, какие возможности, что мы, просто владельцы, можем делать с этими жетонами, то есть с вашими токенами? Как любой токен, даже utility токен, мы рано или поздно выходим на SEO, значит, это есть, я буду говорить, как оно есть, это есть какая-то спекуляция. Mm -hmm. То есть мы не придерживаемся той морали, что мы хотим создать какой-то ажиотаж на наши токены, мы выдаем Поэтому только половину токенов, половину оставляем в компании как э, монетизация каких-то процессов. То есть вам нужно будет потом купить токен для того, чтобы что-то -то им сделать. Эм, для того, чтобы сразу от, отвлечь э, или как бы от… от, от э, э, убрать с себя вот эту абузу и, и этот груз, где говорят, ну, это очередные какие-то там волатильные вещи, это опять спекуляция, мы сказали, что мы очень открыто подойдем к этому вопросу и сразу определим границы. То есть граница номер один – это мы не выдаем все токены, мы не нуждаемся в этом, э, на продажу. Второе – мы делаем определенные фиксации для инвестиций, эм, то mm -hmm. есть были запросы, больших фондов уже и больших корпораций, которые захотели вложить большие, очень большие деньги именно в тело, именно в, в структуру. А я Могу сказать, что тут а, а, самая высокая а, большая инвестиция – это миллион долларов или миллион евро. Как можно сказать, больше инвестировать мы не позволим никому, а только для того, чтобы обезопасить, опять же, и нас, и других а, инвесторов – чтобы не произошло то, что происходит на сегодняшний день, например, с биткоином. Это понятно, это манипуляция, это, это рынок, это криптовалюта и так далее. Плюс у нас ограничения во времени, то есть не каждый тот, кто приобретает токен может при определенном курсе, при определенных льготных вариантах, может сразу с ним попрощаться, то есть купить, перепродать. Расскажу пример, то есть для, отвечаю на как бы более подробно на вопрос. У нас есть, как в любой ISO, некоторые стадии развития токена. Первая стадия это soft cap, как говорится, которая в принципе у нас не присутствует, но мы его озвучили для того, чтобы людям было это приемлемо. Мы сказали: нам нужно 15 миллионов для того, чтобы вообще начать этот проект, начать его в Европе. Хотя у нас для каждого для каждой инвестиции есть сценарий. Соберем мы 30 миллионов. Значит, мы возьмем Европу и чуть-чуть Азии. Соберем мы 100 миллионов, мы возьмем Европу, Азию, Америку и, может быть, Россию. Соберем мы 250 миллионов. Это максимальный расчет, который мы сделали, как и в свое время, Телеграм. Мы охватим сразу весь мир, в том числе и Азию, Америку, Россию и так далее. 15 миллионов, если вы заглянете, заглянете на нашу страницу, мы уже осилили э, последние, как бы, Uh, последние цифры, которые я видел, это около 18 миллионов, которые мы собрали в при ICO. Наш ICO uh, разделяется на, на три части: это uh, первое было закрыто вообще как бы, сообщество: uh, family and friends, друзья и так далее, которые uh, вкладывали в, в нашу идею: еще как бы она уже была прогрессивная, уже был почти на готове продукт, но он еще не был не на выдаче. Первая стадия, в которой мы сейчас находимся, это 10-центовая стадия, где есть proof of concept, то есть мы официально опубликовали, что готов продукт. И э, к, к, именно к тем действиям, которые мы хотим. Следующий этап – это 20 центов, то есть люди, которые купили за 10 центов, э, тут невысокая математика, они удваивают свой капитал. И последний этап – это этап ICO, когда мы выходим на рынок, это все по датам, вы можете посмотреть на нашей странице wwwforart technologiescom Мы выходим на ICO по 30 центов. То есть, опять же, тут математика, что я с этого имею? 10-30 центов. Это о том, о чем мы можем гарантированно вам сказать. Другие цифры, как бы это неприемлемо. Я знаю, что это неправильно. Вам говорить какие-то прогнозы. У нас прогнозы есть. Мы не, не, можно как бы если это будет этот тет разговор я с удовольствием эти вещи может быть за кружкой пива объясню но тут есть очень очень простая вещь математика. Мы находимся на 10 центов на сегодняшний день за токен, 30 центов это выход на ICO. Те люди, которые покупают за 30 центов, имеют возможность сразу купить или продать токены. Те, которые покупают сейчас за 10, у них есть определенная фиксация по дате. Это 5 месяцев с того момента, когда они покупают токен, для того, чтобы опять не обрушить эту всю систему и не сделать опять то, что делают многие с криптовалютой. Прогнозы очень простые. Европа, я вам озвучил, 1% – это 155 миллионов в первые два года. Соберем мы при помощи людей, которые поверят в нас, в нас и которые поймут действительно то, что возможно 250 миллионов то капитализация компании, конечно, будет в десятки раз выше, и оборот будет около 2,5 миллиардов евро. Что вы от этого имеете, это как бы я не буду озвучивать, так как это не совсем корректно и не совсем как бы, юридически правильно, вы можете посчитать, какая разница между 150 миллионами и 2,5 миллиардами. Это, естественно, будет от, выражаться и в росте токена. Я подробно объяснил, или есть какие-то… Очень подробно. Очень подробно. Серж, смотри, еще здесь прям два таких вопроса. значит Проект пришел в Россию. Почему для верификации не принимают российский паспорта Зарубежного нет и делать не планирую, а токены купить не смогла, так как нет верификации. Что делать? Хороший вопрос. Верификация. Мы работаем с, комп... с... с крупнейшими банками, особенно которые обслуживают такие проекты, как... как нас. Есть свои сложности. На сегодняшний день есть стоп по инвестициям и, и стоп по именно таким расчетным счетам, так как не хотят иметь дело с ICO, очень много скама, очень много проблем и так далее, и тому Мы работаем со системой KYC. KYC – это система онлайн, то есть в таком же, как сейчас, как бы разговоре мы предоставляем человеку, который сидит в банке, наш паспорт, приблизительно вот так мы его держим, там, говорим какие-то нюансы, которые востребованы банком. И, в принципе, это принимается с любой страны. У меня это не первый случай, когда я такое слышу и не знаю, кто это, я так понимаю, не анонимно, кто это писал. Я с удовольствием лично займусь этим вопросом, так как у нас есть инвесторы. России у нас есть инвесторы с Украины, у нас есть инвесторы с Беларуси. Я не знаю, какой потенциал там инвестиционного фонда или инвестиционной суммы, это я не знаю. Но если это незначительные суммы, то есть незначительные в плане не выше одного миллиона то любой банк, э, в том числе и наш, это Фрикбанк, он находится в Люксембурге, он, э, я думаю, одобрит эти инвестиции. Все, что после миллиона А мы не берем, и Б э, это действительно сложный процесс. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, я попрошу, у нас есть канал в Телеграме, правильно? По а вот попрошу... я о нем да, хотел... Еще сказать, Друзья мои, если у вас какие-то есть вопросы, технические э, сложности или еще что-то вы хотите, мы специально э, создали канал, где вы сможете напрямую задавать любые вопросы. Я сейчас его вот скину всем. А, там что тоже присутствует, да. и он с удовольствием на все вопросы вам ответит. Так, сейчас секундочку. Так. Вот, Заходите в этот канал, это телеграм канал в Телеграме, и там непосредственно вы можете задавать свои вопросы, и я уверен, что и команда, и Серж тоже ответит вам на любые вопросы, связанные с этим потрясающим интересным проектом. Я посмотрел, да, все. Еще есть возможность, если это кто-то хочет сделать более конфиденциально, я с удовольствием предоставлю свой email адрес Могу его озвучить, я не знаю, как это сделать лучше, можно написать. Сергей, вы подскажите, как это сделать? Да вы знаете, как сделать? Вы можете прямо в телеграм-канале отправить или закрепить какое-то сообщение прямо со своими контактами, куда вам можно напрямую писать. Вот я прямо... Будет... Да, в Телеграме да. закрепленное сообщение это будут видеть абсолютно все и просто если ну написать где-то в чате или сейчас вы в телег... ну, в канал скините это потеряется, угу. а в закрепленном это останется и каждый да, человек. Скажите мне, пожалуйста, как под закреплять э, я в Телеграме как? -то... Да, давайте тогда мы это сделаем чуть попозже. Все. Вот, мы вам все подскажем, все сделаем. Ну на самом вы... на всякий случай я уже напишу и. Да, э, Сейчас ссылку скинули вот чуть-чуть выше в чате. Пожалуйста, прочитайте вот прямо наверху вот прям два сообщения вверху, и там есть ссылочка на этот э, телеграм-канал. Ну я что ж, телеграм -канал. Серж, вы очень сегодня все интересно, подробно рассказали. Спасибо вам. Я уверен, мы с вами еще не один раз увидимся, потому что ваш проект действительно заслуживает внимания. Это интересно. Спасибо Это большое, самое главное. И, ну, не побоюсь этого слова, это бесконкурентно, то есть конкурентов действительно у вас нет, и это здорово. То есть с точки зрения инвесторов ваш проект подходит по всем показателям – польза, продукт и перспектива. Вот даже мне, как инвестору, вот эти три показателя сходятся, для меня это прям зеленый свет. Сергей, я хотел одну вещь еще добавить, я это как бы уже озвучил, почему мы обратились вообще к вам? Я, может быть, это никогда не говорил, то есть э, на самом деле сейчас всю историю, как мы друг друга нашли, я, честно, уже тоже не помню, я счастлив, что мы это сделали. Э, на самом деле мы искали большую комьюнити, не только как бы с рубрики блокчейна и криптовалюта, а действительно просто комьюнити. Так что нам так повезло с, с вами и действительно с компанией, которая понимает именно и общается в этой, вращается в этой тематике. На самом деле, чем больше комьюнити, тем больше мы покажем всем, и в том числе, может быть, я не могу сказать, что мы хотим политически как-то повлиять на это, что вот это достоинство наших предков, нас в том числе, и потомков, искусство, оно принадлежит комьюнити, оно принадлежит нам всем. Поэтому, когда мы говорили о инвестициях, мы думали привлечь действительно серьезных, серьезные компании, у нас были очень много запросов, мы решили в связи с большим наплывом информационного и, скажем, вот таких вещей, как сегодня мы делаем, мы решили дать возможность это приобрести, скажем, частичку и по, или поучаствовать ч, частичкой какой-то в истории и действительно написать часть истории каждому из нас. Поэтому то есть инвестиции у нас довольно скромно это 100, 100 евро. До этого вообще-то не обсуждалось, и это сделано только для того, чтобы вот такие комьюнити, как Изи Бизи и такие люди, как мы, могли действительно повлиять на историю. Мы не только вложим деньги, мы не только будем развиваться, мы не только будем покорять вершины и зарабатывать деньги, все. Но мы сделаем очень важную вещь. Мы создадим базу и создадим возможность для наших детей, для наших внуков, для всех игроков, для музеев жить именно все, что связано с искусством, жить, по крайней мере, в ближайшее время, дай бог, всем нам возможности и здоровья в какой-то определенной чистоте. Если это не получается у наших э, политических деятелей, так давайте, раз мы уже говорим о блокчейне, который принадлежит нам всем, давайте сделаем что-то, а искусство – это тоже один из проектов, э, который очень хорошо объясняет блокчейн и наоборот. Давайте напишем все немножко истории. И просто как бы большая просьба э, – если есть какие-то непонятки или есть какие-то, точнее, вопросы, какие-то недопонимания, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Я надеюсь, что будет много вопросов, но, с другой стороны, боюсь, что я не смогу все ответить сегодня. Но я буду работать, я буду не спать, и я буду поглощать эту информацию и просьбы вас, просьбы. и благодарен еще раз. Серж, спасибо вам большое. Я уверен, вопросов будет много. Я уверен, мы еще с вами не один раз встретимся. Спасибо, что пришли. Вам большое спасибо. Верим в ваш проект, успехов, хороших спасибо. вам инвесторов, хорошей вам команды. И пускай у вас вот действительно все идет, как говорится, по ротмэпу, по запланированному плану. Я, я очень благодарен. Верю также в ваше сообщество и большое спасибо. Ну что ж, дорогие друзья мои, мы рады, что вы сегодня присутствовали с нами на этой потрясающей интересной беседе. Я уверен, что каждый, кто сегодня побывал на нашем вебинаре, культурно и духовно обогатился, потому что тема была очень интересная. Увидимся с вами на других встречах с не менее интересными людьми. Но я еще раз напомню, у нас сегодня в гостях был Серж Поляков, SEO проекта 4Art Technologies в Западной и Восточной Европе. Еще раз всем до свидания, до новых встреч. Пока-пока. Спасибо большое, до свидания.